Какая робкая весна, Неприхотливая с дождями, И все же оставайся с нами. Ты так загадочно нежна, Непредсказуема и странна, Обнажена и так желанна, наивно трепет на печально, что расставаться с тобой рано, навряд ли выдержит душа, навряд ли выдержит душа. И все ж придет еще июль Пора сердечных страстных бурь И будет так же хороша Его плодов шальная зрелость и так же будет восхищать, и сердце сладостно сжимать. Его закат оврдяных спелость, его закат спелость, навряд ли выдержит душа. Навряд ли выдержит душа. Какая робкая весна, неприхотливая с дождями, И все же оставайся с нами, ты так загадочно нежна. Какая робкая весна, Кая весна.